Друзья, всем привет! Сегодня у нас тема «Образ будущего». Для меня эта тема, можно сказать, основополагающая от той всей информации, которой я делюсь. Хотя я к этому пришел не сразу и не сразу это осознал. Дело в том, что кроме той памяти о прошлых жизнях, да, о мире вне воплощения, о той взаимосвязи, которая связана между душой и телом, у меня есть еще память образа будущего. И вот как раз-таки ее наличие для меня со временем показало, для чего вообще мне дана эта память. Дело в том, что сама по себе память прошлых жизней, да, вот эти взаимосвязи, это все здорово, и она описана во многих в книгах. Но именно образ будущего, это тот образ, с которым мне хочется с вами поделиться, потому что... Мне его тоже дали прочувствовать точно так же, как эту память, точно так же про этот образ. И этот образ, надо понимать, что он один из множества вариантов. Если мы возвращаемся к теме многовариантности, то э, вспоминаем, что на самом деле бесконечным количеством вариантов. Зачастую мы спрашиваем, ну а какое же там будет будущее? Да? И мы как бы ждем, как бы мы не причастны вот к этому процессу, а на самом деле, если мы осознаем, что мы сами формируем здесь и сейчас то будущее, которое будет завтра, ну и даже там через минуту и даже через минуту в этом месте может уже проявиться все иначе, чем могло бы быть, да, если бы мы про это не подумали. Так вот, почему я говорю про образ будущего и почему он затрагивает тему критической массы? Дело в том, что у нас все в этом мире действует по принципу критической массы, то есть по ее набору. И здесь то же самое, про образ будущего я хочу поделиться, потому что когда я поделюсь им, да, вы можете осознать, что в этом процессе есть вы, где вы, в какой части и насколько глубоко. Дело в том, что образ будущего, конечно, мне дали ну, это идеальный тот образ, где мы проявляемся через лучшую версию себя в этом мире. И в этом мире тогда мы можем проявляться не просто, знаете, это как вот картинка, которую нарисовали в фильме, да, и мы следуем. Мы на самом деле творим вот этот мир, будущее, но через изменение себя. И только тогда, когда мы меняем себя, мы на самом деле являемся в этом мире той частицей, которая проявляется, ну вот таким вот образом, по-другому, чем привычно, может быть, самим для себя вы проявлялись. И если другой человек, он увидит разницу, он увидит ту пользу или нечто, что для него как маяк, на который надо идти, он сам подойдет к вам и уточнит, а что же в вашей жизни произошло, какие изменения вы внесли в свою жизнь и что вообще? можно было бы внести ему для того, чтобы у него что-то навадилось, и в этом случае это идет в тему ответственности, потому что зачастую мы ждем, когда же что-то сделает другой, то есть мы перекладываем ответственность себя к другому человеку, и даже при том при всем, когда мы могли бы что-то делать, у нас опускаются иногда руки. Потому что мы говорим, ну так ничего же не происходит, да, то есть никто не, ничего не делает, поэтому если я начну делать, то, в общем-то, ничего не изменится. И знаете, есть такой старый еще киножурнал «Фитиль», и там была серия, которая мне запала, ну скажем, в память, да, когда выходит собрание, ну и там, получается, дают микрофон и спрашивают, ну как? И один человек говорит, ну а что я могу изменить? Ну, я же ничего не могу изменить. Потом второй выходит, у него то же самое спрашивает. он говорит, ну я тоже ничего не могу изменить. То есть я же один. И потом заканчивается эта серия тем, что идет толпа людей, и все в одну ногу говорят, я ничего не могу изменить. Да? То есть что я могу изменить? Я же один. А на самом деле, если мы осознаем, что набрав критическую массу, людей, которые думают одинаково, да, мы на самом деле сможем изменить. И поменяется, на самом деле, даже не то, что мы сможем изменить, оно поменяется самостоятельно, когда наберется вот эта критическая масса. И то же самое с образом будущего, то же самое с будущим, которое для нас воспринимается как лучшая версия будущего, в котором нам хотелось бы жить. Зачастую мы думаем, что мы находимся как частица да, в этом мире, которая ни на что не влияет. Но на самом деле сам мир, он формируется именно от таких частичек, как вы. И только тогда, когда вы осознаете этот фактор не просто на уровне ума, а на уровне действия, тогда, скажем так, шаги, которые начнут идти в этом направлении, они начнутся. И да, конечно же, мы знаем, что в меньшинстве не так э, просто начинать этот путь, да, потому что начинается все с тех людей, которые про это думают и начинают действовать. Но таким людям зачастую почему трудно? Потому что, если, скажем так, большинство окружающих действует иначе, да, то в этом плане ну, это все равно, что знаете, идти против ветра. Но при этом, при всем вы не сможете дойти до точки назначения, которая находится против ветра, если вы будете идти э, по ветру. Иногда это так. Э, но это не значит, что ветер не может измениться. И вот он как раз-таки поменяется только тогда, когда критическая масса того мира, тех людей, которые действуют таким привычным э, действием, которое происходит сейчас, они не начнут действовать по-другому. Ну и описанное ранее, да, это как раз таки про этот процесс, то есть каждый может начать этот путь, но начинают единицы. Что касается самого образа будущего, то на самом деле, знаете, не так просто про него говорить, потому что та точка, на которой мы здесь сейчас находимся, и эта точка, которая мне была показана перед приходом в нее. Это две кардинально разные позиции, причем с позиции действия, с позиции мышления, с позиции подхода друг к другу. И здесь я отдельные темы запишу потом, то, каким образом мы можем относиться и вообще взаимодействовать в этом мире. Но я сейчас все-таки вкратце расскажу про три позиции. То есть первая позиция – это «я отдельно, мир отдельно». Это самая низкая позиция. Вторая позиция — это я понимаю, что я являюсь частью этого мира на определенную часть. И третья позиция — это я есть ты, ты есть я. Но эта позиция такая больше божественная, позиция абсолюта, позиция нашего духа. Потому что в этой позиции как раз-таки мы проявляемся не как отдельная частица мира, а как единое целое, которое создает этот мир. И вот с этого как раз-таки и надо начинать для того, чтобы разбирать образ будущего. Потому что образ будущего — он заключен на таких параметрах, на таких приоритетах, когда я действую с позиции того, что же я могу дать в этот мир, чтобы этому миру было лучше. И здесь, конечно же, не обойтись без оговаривания, что все мы разные, что мы все стоим на каких-то своих местах, занимаем какие-то свои должности или выполняем какой-то свой труд. Да? И только здесь тогда можно осознать, что вы на том месте, на котором вы находитесь, именно в это время, именно в этом месте, никто другой стоять не может в этом варианте событий. Поэтому то, что вы будете делать, и то, как вы это будете делать, напрямки будет влиять на это место. То, что будет вот в этой части планеты, находиться и развиваться, или наоборот уничтожаться. Я уже недавно сказал, что та точка, на которой мы находимся, и эта точка образа будущего, которую мне показали, это две принципиально разные точки. И знаете, сравнить это можно как все равно, что вы на старый завод какого-нибудь запорожца поставите современный автомобиль, ну наш какой-нибудь вот, в... из нашего времени, да, где окна поднимаются, опускаются, где куча всего разных опций, которые раньше не было. И если так произойдет, что те люди, которые работают на запорожце, увидят этот автомобиль, то, естественно, они не смогут сказать, что это невозможно, потому что этот автомобиль уже будет стоять перед ними. Но при этом, при всем можно сказать, что они точно скажут, что на сегодняшний момент времени с теми инструментами, которые есть на заводе «Запорожца», они ну, точно не в состоянии выполнить такую точность и выпол... ну, изготовить те детали, которые есть в, этой... в этом новом автомобиле. К чему я это все говорю? Дело в том, что в нашем мире нет ничего невозможного, и от момента, когда выпускается Запорожец. До момента, когда выпускается самый современный автомобиль. Который мы только можем знать. Необходимо просто проложить путь. Дорожку ее начертить и начать ей следовать. Да? И каждый вот этот шаг по пути к новому вот этому автомобилю. Это и есть тот шаг. Который связывает старое место с новым местом. То есть, старое место, где делался Запорожец. Да, к новому автомобилю. Который суперсовременный. Точно так же и к нашему миру. Когда мы делаем какие-то шаги, и если путь правильный, да, то мы неизменно придем. И, конечно же, сам путь, он может быть не быстрым. Но если мы идем дальше и делаем шаг за шагом, то неизменно мы приближаемся к той цели, которую мы ставим. И здесь хорошо понимать, что мы достойны этого мира, в котором мы живем, как и той страны, в которой мы рождаемся. Я с этим, в общем-то, полностью согласен, именно по причине того, что я знаю, что наша душа, она приходит в этот мир и она выбирает свое тело, саму страну, да, родителей, и, соответственно, с этим всем выбирает все те условия, которые за этим последуют. Но при этом при всем, рождаясь в каких-то тяжелых условиях, зачастую они являются огромным трамплином. Для человека, а бывает и по-другому, человек рождается в богатой семье, и у него ничего особо не сильно не происходит, потому что у него все есть. И знаете, я ведь понимаю, что за один такой короткий ролик невозможно дать образ будущего, хотя бы потому, что это собирательный образ, и он собирается со временем. То есть для того, чтобы вам я смог передать то, что есть во мне, мне надо пояснить еще очень-очень много частиц. То есть и про синергию, да, и про закон взаимодействия с миром. Но при этом при всем надо понимать, что то, что происходит через вас, оно необходимо как вам, так и этому миру. И оно встраивается в этот мир и, и формирует его. И знаете, можно подумать, что те люди, которые находятся здесь сейчас, на этой планете, эти люди из образа будущего, это совершенно другие люди. Но нет, это те же самые люди, которые просто научились взаимодействовать друг с другом, с природой, с э, животными, то есть со всем тем, что нас окружают, совершенно по-другому. И это возможно. И вот самое трудное для нас иногда заключается в том, что просто поверить в то, что это возможно. Знаете, я проехал в туре по городам России два тура, и я просто видел, насколько в России люди многие не могут поверить в то, что может быть по-другому. Они говорят, что система, в которой мы живем, она совершенно подавляет людей. Ну с этим не поспоришь. Да, это есть такое. Но кто создал эту систему? Понимаете, дело в том, что система, она создана все равно людьми. И точно так же как она когда-то создавалась, также она может поменяться, если опять же наберется критическая масса людей, которые ну скажем так влияет на этот процесс. Про критическую массу у нас пойдет отдельный ролик, потому что она в себе включает не только количественное, но и качественное отношение. А те люди, которые живут в так называемом будущем да, в этом образе будущего, они научились воспринимать других как частицу себя. И под это тогда они подточили все системы, которые формируют тот мир, в котором они живут. Смотрите, зачастую мы видим, когда кто-то придумывает какое-то изобретение, да, и он говорит «это мое изобретение». Ну, зачастую у нас вообще все сплошь и рядом. Это говорится, что это того изобретение, это сего изобретение. И оно, в принципе, было бы неплохо, потому что так оно и есть, если бы только не один фактор. Дело в том, что когда человек изобретает и говорит, что это мое, он не учитывает, что он бы этого не сделал без предподготовки тех людей, которые были до него. Образно говоря, для того, чтобы придумать какую-то новую деталь, более совершенную, чем имеющуюся, у него должны быть ну, инструменты, да, и сама эта старая деталь, на основе которой в общем -то, он начинал и мог это сделать. Если такого человека поставить в условия, когда у него отсутствуют все наработки, получается, тех поколений, которые были за нами, да, ну, становится понятно на самом деле, что непонятно вообще догадался бы он там, создать первое колесо, да, не говоря уже о велосипеде. А он, например, изобрел какой-то супер новый велосипед и говорит, что это мое изобретение. Но в основе своем стоит вот это вот пошаговое, пошаговое развитие целого класса людей, да, то есть это наших предков, так говорить. И отличие нашего мира от мира вот этого образа будущего в том, что мы за наше изобретение хотим получить максимальную выгоду и оградить от этой новой какой-то технологии или от этого знания, которое мы уже познали, остальных. В том мире происходит все наоборот. Человек, он осознает, что он является лишь проводником того знания да, или того изобретения, которое через него проявилось. И осознавая такой человек, он не старается зажимать свое изобретение, он наоборот, он старается максимально дать это изобретение, чтобы оно, ну скажем так, всю информацию, которая с ним связана, да, раздается сразу же везде. Для чего? Потому что эту же информацию другой человек с другими характеристиками да, может быстренько усовершенствовать. И разница того мира и нашего мира в том, что в нашем мире у нас мы все разделяем и властвуем. То есть вот это, это ему принадлежит, вот это, это ему принадлежит. да. Мы уже поделили все на этой планете. Леса, поля, воду, то есть абсолютно все. Нефть, я уже не говорю да, про нефть, потому что нефть вообще, вы, вам принадлежит нефть? Нет, вы за нее платите. И вот этот страх, когда у нас мы что-то изобретаем, и в нашем мире у нас есть страх, что... Если я расскажу что-то, и значит, у меня украдут идею, значит, кто-то наживится, я ничего не получу, оно имеет право быть только потому, что мы, ну, скажем так, этот мир сами и формируем. То есть те, кто участвует в законодательстве, да, они находятся на осознавании людей, которые не видят себя как частью этого мира. Поэтому они придумывают законы под себя. И с одной стороны, вы можете здесь сказать: ну так вот, вот, Паша, ты доказываешь, что ничего невозможно изменить. Но на самом деле возможно. Потому что если мы будем объединяться, входить в синергию, да, нас будет становиться больше. В каких-то частях мы можем создавать уже там, и предприятия и какие-то группы, которые начинают действовать абсолютно по-новому, в поддержку друг другу. Да, конечно, там надо будет продумывать и безопасность для того, чтобы в нашем пока мире, да, эта же информация не могла навредить нам. Почему? Потому что, опять же, из образа будущего я четко понимаю, что сам уровень роста технологии, он двойственный. Да? И если уровень осознанности не догоняет уровень технологии, то такой процесс всегда идет к самоуничтожению. Только вопрос во времени, сколько это займет. Если же, наоборот, уровень осознанности находится выше, чем уровень развития, то тогда сама технология она становится безопасной, и она становится только в благо. Я думаю, что на этом буду, наверное, заканчивать. Дело в том, что в частности можно уходить очень далеко. И знаете, я проделал этот путь со своим другом, и я понял, что на сегодняшний момент у меня не хватает тех, наверное, слов, которые бы готовы были связать образ будущего, настолько он до да, от нашего мира, и я когда пытаюсь проговорить, то пока получается какая-то кривая бизнес-модель, которая то там, то там, ну непонятно, да, Но при этом при всем даже тот же сетевой маркетинг и все остальное, оно уже встроено в образ будущего. Точно так же, как я и говорю, когда у нас здесь не принадлежит все нам, там все принадлежит нам. И даже страхи, которые мы испытываем здесь, там они не могут быть только потому, что чем больше мы помогаем другому да, там, тем быстрее и богаче мы становимся сами, потому что все принадлежит всем. И вы можете здесь сказать, Паша, ну это же коммунизм, мы такое проходили, не работает. Но дело в том, что коммунизм, как это ни странно, да, эта идея хорошая, но она не была реализована, потому что во главе стояли люди, которые не думали так, как они говорили. А разница нового мира, образов будущего, то, что во главе стоят люди, которые поднялись самых-самых низов. Они понимают, насколько на самом деле каждый человек ценен да, и каждая позиция необходима. Знаете, если в нашем мире зачастую мы занимаем не свои места, то в том мире мы занимаем лишь те места, где мы сами хотим находиться. Почему? Потому что там, ну, скажем так, финансовая базы достаточно для того, чтобы у каждого закрывались хотя бы базовые потребности. То есть это еда, проживание и путешествия. Вот. Это самый-самый самые минимальные база, которая необходима. Ну, естественно, здоровье. Здоровье там и медицина ⁇ это совершенно новый уровень, который, опять же, идет не по классической схеме, по нашей, когда мы лечим. А когда мы поддерживаем здоровье, и даже если в том мире человека необходимо лечить, где-то что-то не уследили, естественно, это совершенно другие технологии, которые развиваются просто семимильными шагами, методом открытых систем, про которые мы поговорим позже. Я уже за сегодня, мне кажется, немало сказал раз, что точка, в которой мы здесь и сейчас живем, и точка вот этого образа будущего очень сильно отличаются. На самом деле, прийти к этой точке мы можем довольно быстро, если мы осознаем, что мы едины. Да? И в этом состоянии мы действительно можем зайти в синергию. Я в будущем, конечно же, поделюсь с вами со всеми инструментами, которые я на сегодняшний момент собрал. Это и правила 8 конвертов, это и правила там, плюс тысячи, это про открытые и закрытые системы я вам расскажу. Дойдем мы до правила круга, надеюсь. На сегодня я хочу с вами попрощаться. И просто напомнить, что, ребята, вот то место, где вы живете, вот э, это вы его и формируете. Ну, а на сегодня все. Если вы состоите в клубе, то, конечно, пишите свои вопросы, если они у вас появились, мы их разберем. Если же вы этот ролик будете смотреть в записи на YouTube или на другой, любой площадке, то э, следите за нами. Я постепенно все равно буду раскрывать все темы. И вы сможете понять то, что, может быть, здесь было не понято. Ну а пока все. Счастливо.